О чем поется в песне Рамштайн Духаст? Самые известные строчки Духаст Мич ⁇ это игра слов, у тебя есть я, и ты ненавидишь меня. Вкратце, в припеве же говорится, желаете ли вы быть вместе в радости и в несчастье, пока смерть не разлучит вас. Затем хор поет да, а потом тиль говорит жестко нет. В общем, это вся песня. Подписывайся, чтобы не пропустить следующие короткие ролики. Так все же.